Так и всем привет, с вами я Димсон 38. Мы сегодня поиграем в слезарию, очень прикольную игрушку. не играли большинство блогеров, ютуберов, вообще много-много людей. Я решил тоже запечатлеть данную игрушку. Эм, так поехали. Плауэр. Загружен соединение сервера. Владелец сюда. Мой хавчик, мой хавчик. А, а, я хочу покушать. А вообще кушать можно? можно это, это, это, это вообще законы вообще обладает, что нелегально. Что за вот это хелп? мне покушать, я уйду сюда. валим шухер полива. Ух ты ю, это что за фалафель такой? А ну ка братишка иди сюда, братишка. А мы как не не не не в него Так тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо. та вот, типа. Он, типа, меня съел... Подождите просто. Я ухал, ухал, пацаны, я вернулся. И так я пока я немножко отошел, передо мной буквально чувака убили, и я такой вот, захожу, типа, побыстренько на мухавую чувачка и валю. хе хе Я теперь вешу аж 4 тысячи массы. 4 тысячи массы, братишка. Это не 5 килограмм веса, это 4 тысячи массы. 4 тысячи массы это довольно много. Потому что масса сейчас очень дорогая. Так, валим, валим, валим, шухер, шухер, валива. Так, возвращаемся по нашим пяточкам. Я реально стал очень жирным. Ты видно по моему пуканчику? Удиви в жопу. Не Либо тяги чуваков, которые реально стараются подрезать. Ну, ну всех ну, нахрен, блин. Да? Ну, ну, да? Валим, валим, валим, валим, валим, валим, валим, валим, валим. Просто валим тут вс надели. Ух, какой жирный братишка. Эй! Мы 4000 массы! Они просто пропали. 4706 массы. Мы сейчас опять зайдем на сервер и опять кого-то подрежем. Эм, это было, конечно, печально, но я старался эм, выжить. Я реально долго собирал эту массу, а потом мне взяли просто и пообезли. Соедини сервер, на... <С выстраивай>, работай, сервер. Так, давай, работай, работай. Слюди, я надо построить на звуки. Просто сестра пришла. Эм, ну, маленькая, поэтому особо не судите. <связывая> <связывая> долго долго долго долго долго долго ехал паровоз. Что-то он соль помплопит, может, перезапустимся жарим? он перезапустился, походу ходу маникнэйм что-то сметанное поставим по маникнэйм димс 38 ютуб вот, он а сразу же зашел, он мгновенно выполнял и сразу пукан стал так он, он, он еда появилась на карте в правом нижнем углу есть вообще мое ой братишка я сейчас тебя подрежу да, да, да, уйди, все это мой первый день еда моя я буду кушать у меня папа принесла кушать так тихо иди сюда ты скачин он сказал уже ничего что мне ничего тереть иди сюда сюда подошел подошел с тобой, а если я разворачиваешь это вообще нормально. Как его это такое? Я нажал... В... Я... Oh oh Просто, oh У меня даже пока не ускоряется. У меня масса. Нету. Йо, все, чуваки я скушаю. О, не, как вкусняшка. сказать гуспец в пока пука, которая не ружейная. Слушай, это надо обосраться. Кто-то обосрался массой. О. Чувак, фалофильм цвета. Фу, я какой жены. Ой, ой, ой, ой, ой. У меня там башка не такие. Чили башка? Чики-башка. О, меня съели. Трудалатенькая читаю слезарь. Очень-очень сложная игра. Почему эм... а у меня без конце тенденки левую часть экрана? Это не могу понять, честно. Сижу, и меня без конца тут тянет. Какой без жирный чувак? Даже если произойдутся. Я забыл, что он скорее не работает. Даже, например, я думаю, что не сработает. Он такой. Не-не-не. шиша. Очень трудно, честно говоря. У меня реально такой вопрос. Смотрите, или в экран, или в камеру. В экран в камеру. В экран в камеру. Вопрос. Если будут смотреть в соус в камеру, то он будет приятно. Но при этом я не вижу, что происходит на экране. Если я буду смотреть в экран. Да не то будто, Это вы меня не будете видеть. Эм, тоже косячок. какая-то... Уск... Вот он, ну, он ускоряется, прикольно. Ах, -а -а -а, ты жопа жирная. Когда ускоряешься, теряешь массу. Я-то что-то такое, такое... Косяе... Ну, вот эти... Кушать можно? Жира твоя, брать. Я тебя зарежу. Ой-ой-ой-ой. я какой-то вынесел? Ну, я тут всех порежу. Вообще всех и все. Мы жура жу по нему, что лучше. Мы хавчик. Мы это, это, это ж мое тело было, только что мы мою жопу съели. Несли, как чуваки себе с кем делают? Класс, мы взял просто видел, знаешь, просто люблю такие у нас О господи, о это да? Просто летай, еда, oh oh Просто, ну вот пацаны, блин, реально очень сложная игрушка. Я собрала 4000 тысячи блин, реально сложно. И тут буш не подрезал. Дай мне подрез. Блин. я Хотя чувака попытать его до хрена масла, ничего не будешь. Ч ⁇ черт, изогнул? Ну, все, просто там и гасло. Все, я не буду шутить, что-то. Я хочу. Так, переход в следующую игру. В Гарию мы играли с вами, поэтому мы сразу не горел. Ну, вы, наверное, видели, когда я... Эм, это вот чашка Петри, конечно, но я снимал видео, как я играл в Гарию, но при этом рассказывал немножко о себе. Эм, э, Итак, сейчас поиграем в депио. Очень полезная игрушка. Так, загружайся в депио, братишка мой. Так, давай, быстрее, братишка, загружайся. Да, подключение, подключились мы. Так, вводим наш никнейм Вот сюда Блин, я копировала, скажем, пошли. Так опять напишем никнейм. 38. Так сейчас, в суть, суть этой игры то, что собирать квадратики, за эти квадратики мы получаем тут опыт, прокачиваем свой, свой например, Хартера вот, и это регенерация наших эм, жизни эм, Так, что у еще есть? Ну это еще? Как видите, тут можно, можно прокачать урон, скорость, эм, броню, эм, дальность выстрела, скор, скорость выстрела. Эм, Дуркопашный бою, так, жизни не прокачаем, вот там прокачаем. Так, тут, короче, суть такого что тоже на эволюцию про происходит. Вот, смотрите, вот, например, да, вот такой, ну, бещий танк, а, самый обычный стандартный танк. <coughs> тут можно после второй, после первой эволюции, она происходит, когда тебе будет 15 уровень. Э, и ты можешь выбрать э, из четырех э, раз, можешь выбрать себе только одну расу. Э, после чего же, когда собираешь 30 уровень, ты можешь вторую сделать эволюцию. После чего ты сможешь выбрать э, два два вида персонажа. Вот видите, вот этот хачик вообще самый крутой. Он очень много добавляет опыта. Куршуты и они самые обычные, слабенькие, они очень мало добавляют. Вот эти же штучки они вообще очень много добавляют э, вашего опыта. Вот видите, это что я уже эволюционировал один раз, видите, на дебок начинается. И, и все просто. Вот это тоже первая эволюция. Я хочу вот это, потом по Так, он все, давайте я буду это выключать, наверное, потому что мне кажется у нас за меня что сегодня невезет мне что, не везут, мне что в играх всяких я виском умираю. я вот в слезаре мне не повезло в этом тоже что -то не везет сегодня Я сегодня вообще не, не, просто невезучий день я не могу нормально что поиграть ну всем пока я с вами говорю очень печально блин мы поиграли в слезаре в бипе мы в следующей серии я немножко как сказала за игра. Оставлю ссылочки тоже во все. Еще хочу сказать вам про то, что у меня есть в ВКонтакте паблик, в которой буду вылаживать всякие видосы и в то время, когда они будут выходить видео. Итак, и всем пока.